Здравствуйте, уважаемые подписчики! Здравствуйте, уважаемые слушатели, которые приходят ко мне без подписки и слушают меня на своих телефонах и о, прочих устройствах. Я очень рада, что у меня огромное количество слушателей. Я очень рада, что мое мнение, слуш... мнение слушают. Я очень рада, что мое мнение принимают к сведению, опираются на мое мнение. И еще мне очень приятно, что также мои консультации, также не боятся мне заплатить, медики, которые просят моих консультаций. Я очень рада, я, конечно, ужасно всегда бываю расстроена, когда после, конечно, ви... потому что видеоконсультации просят люди, которые, как правило, оказываются в тяжелой ситуации, в которой они просто понимают, что они не могут найти выхода. Значит, сегодня свое видео я все-таки хочу посвятить тому, чему я очень долго, долгое время и наметила – что я сделаю? Я сделаю видео по поводу вакцин. Что такое наши вакцины? Почему? Потому что все проблемы у человека, который потом уже во взрослом возрасте, они идут, как правило, из детства. Для чего существует вакцина? Вообще, конечно, вакцины, как сама идея, как само понятие, как э, такой вот, э, ну, в общем-то, услуга или вот... Это очень хорошая идея, но вы поймите, что когда хорошая идея оказывается в руках тех, кто хочет просто на этом нажиться, то эта идея превращается в криминал, в самый настоящий криминал. Я никого не настраиваю против, я никого не настраиваю за, я не хочу, чтобы как-то кто-то там начинал бороться против или за я просто хочу высказать свое мнение здесь это исключительно мое мнение и оно не претендует на вселенские такие как говорится и на в последней инстанции и я хочу вам еще раз обратить внимание на эту проблему потому что все ваши дальнейшие заболевания они вытекают из того что когда-то на ваш организм кто-то решил подействовать опасными токсинами, опасными инфекциями, якобы желая вас привить от опасных инфекций, хотя этому, этому просто нет никакой надобности. Ну и однако, и после этого мы получаем очень серьезное осложнение или начинаем болеть заболеваниями, которые почему-то по каким-то причинам не могут вылечиться. В свое время, вот я уже, когда я занялась вакцинами, когда я стала смотреть и слушать людей, которые близко к, это, к с этим делом имели дело, то я очень многое, очень многое поняла в своей собственной жизни. У меня в детстве тоже были, в 14-12 лет у меня начались проблемы. И мама-медик, она никак не могла решить эти проблемы. Я сейчас все это расскажу, сейчас обо всем, все это затрону. Вот. Но вначале я немножко дам информацию о том, что же такое вакцина. А дальше я расскажу, что к чему. Но сделать это видео меня уже окончательно убедило то, что я нашла канал некоего Руденко. Значит, это парень, украинец, как нам говорил Петров, что именно украинцы будут контролировать нас, русских, и будут, значит именно с именно ими будут нам, нами, они будут, через них будут нами управлять ну, так оно и получается. Значит, этот парень женился на американке, приехал в Америку, туда-сюда. Она его подвела, конечно, э, сняла там все его деньги, он остался полностью без денег. Ну и, по всей видимости, умные люди его, что, э, умные люди ему подсказали, что выход из этой ситуации только один. Запишись в армию, естественно, там на полном удовольствии и все прочее. Ну и там уже будешь видеть, что, где, когда. И вот он оказался в армии на Гавайях, и вот он делает видео «Осторожно, вакцины». Я внизу обязательно поставлю ссылочку на это видео, потому что когда э, я смотрела канал Вегабонта, а он вот сказал именно о канале вот этого Руденко. И когда я посмотрела вот эту вакцину, вы знаете, я была в шоке, и я ему написала, что, говорю, говорю, тебя, говорю, ну, не то, что я, конечно, не так, самое, более таким, более таким тоном официальным, но я ему сказала, что тебя заразили, и тебе нужно немедленное лечение. Вот, на что просто-просто мои комментарии были стерты. Но я там оставила осложнение после вакцинации. Я просто нашла в интернете, я не собираюсь там писать свои трактаты, зачем изобретать колесо, когда все написано. Я прочитала все, я согласна со всем этим. И я нашла ему в, в интернете, по-моему, в Википедии осложнение после вакцинации. Вот. Это не осложнение после вакцинации. Сейчас я вам все расскажу. Это самое настоящее заболевание, то есть его заразили. Но сейчас давайте разберем, что такое вакцина, какой вид, тип и вид вакцинации. Я сделаю это быстро и потом я вам расскажу и покажу, что, то есть немножко прокомментирую все то, что происходит. И хочу обратить ваше внимание, не будьте, пожалуйста, пассивны, если после вакцинации вдруг у ваших детей что-то произошло. И вы начали болеть, какие-то непонятные болезни и все прочее, немедленно бейте тревогу. А особенно всегда узнавайте, против каких инфекций ребенку была сделана прививка. Потому что что такое вакцина? Вакцина – это зараза фактически. Если у ребенка нет иммунитета нормального, но получилось так, мама не усмотрела, то эта зараза пойдет действовать. Точно так же Вот моя знакомая она просмотрела вот это все, хотя сама была медик, ну не врач, она была средний медработник, но все-таки медик. Но, как правило, как только приходишь, чем говорят, говоришь, сделали вакцину, вот ребенок заболел. Ой, этого не может быть, т-т-т. Это вот, это все, потому что они находятся у той кормушки, которая их кормит. А вакцина – это часть этой кормушки, поэтому они должны отстаивать эту кормушку. Поэтому я вас уверяю, что у врачей, у врачей... Вы по-настоящему такой защиты не найдете. То есть вам не, пойдут на, вам не пойдут навстречу. Вы идите и обходите это все другими путями. То есть если где-то пусть ищут, пусть делают вакцину, то все, а потом скажут, сделали вакцину вот эту. Или идите сами в инфекционную лабораторию, делайте нам вот на вот это, вот это, вот будем, будем выяснять, чем болеет ребенок. Либо просто начинаете уже лечить. Итак, что же такое иммунизация? Иммунизация – это просто стимуляция иммунитета человека. Просто русским языком, просто и легко о сложном. Дальше. Иммунизация бывает пассивная и активная. Что такое пассивная иммунизация? Это когда ребенку или взрослому уже вводят готовые антигены. То есть что это такое? В крови человека на внедрение какой-то чужеродной инфекции, чужеродного белка, образуются антигены. Так вот, из вот такой крови, которая, в которой образовались антигены на данную инфекцию, вот эти антигены собирают и вводят уже готовые антигены. То есть человек пассивно иммунизирован. Я еще раз говорю, это хорошая идея. Ну поверьте, обгадить можно все что угодно. <с> И активная иммунизация самая лучшая, конечно, это активная иммунизация. Что это такое? Когда вводят, э, вводят. Но ну, начнем вот, что такое, э, э, что может использовать для активной иммунизации? Первое это живые вакцины. То есть живую культуру вводят, и против этого начинает организм вырабатывать сам, сам свои... То есть иммунная система начинает стимулироваться и начинает вырабатывать им иммунитет. Антиген, антигены. Дальше. Иммунные или инактивированные вакцины. Ну, то есть это убитые вакцины, это убитые антигены, то есть они не живые, они убитые. Но если это особо опасные инфекции, они способны тоже вызывать... Выработку иммунитета против данной, против, против данной инфекции. А на токсины... Что такое анатоксин? Это инактивированные токсины вот этих опасных инфекций. То есть, когда живет инфекция, как она, она живет? Токсин это фактически продукт жизнедеятельности, это инфекция, которая, она, она же живет, она тоже дышит, она тоже писает, какает и так далее. Но это образно. То есть, инфекция живет полноценной жизнью. Она выделяет в кровь такие-то, такие-то вещества. Вот это и есть токсины. Она выделяет токсины, на которые организм дает сразу бурную реакцию. Если... Если организм не защищен, иммунитет еще ослаблен, слабый иммунитет, организм сразу дает очень мощную реакцию. Вот чтобы такой мощной реакции не было, вводят уже готовые анотоксины в определенной дозе, и человек, у человека начинается вот такая выработка иммунитета. Но еще раз, мы с вами поговорим об этом. И дальше уже субъединичные, это геноинженерные и молекулярные вакцины. Это вот то, что сейчас колют, это то, что нам сейчас прививают. Опять же, вот многие задают вопросы по поводу вот геноинженерного вот, препарат ВИТОМ. Это, это, геномодули... Вот я вам еще раз могу сказать. Важна не сама инфекция, а важна доза. Важна доза. Можно и таким препаратом немножко стимулировать инфекцию. И вот все, и все. И... И больше не надо. Можно и ядом лечиться, понимаете? И яд в малых дозах является лекарством. Можно и этим лечиться, но надо все давать разумно. Угу. Так, все надо давать разумно. Так, ну вот это я себе выписала, тут то, то, что я хотела вам сказать. Значит, в свое в время, в 12-14 лет, у меня началось, и понятно, вы понимаете, я не помню точно, когда это было, но знаю, что в школьный период уже где-то 8-10 класс. 9 может быть, нет, не 10 точно, 8-й класс где-то. У меня начались э, на, э, вот, э, на глазу выступать, вот, отекать веки, вот чири за и так далее, вот, воспалительные какие-то явления. Вот, и пройдет один, на нижнем веке вас, поднимается другой, Появляется друга, другой гнойник Опять с одного глаза на другой Переходит Мы, У меня мама Я вообще говорю я не знала просто что делать А представляете это отекает Пять признаков воспаления И самое болезненное это боль Отек, покраснение Ну представляете девочка ходит с таким внешним видом Это естественно и маме неприятно И девочке самой неприятно но у нас в школе не было таких особых проблем Тогда у нас конечно все было поспокойнее Люди были спокойнее Вот такого не было но мы не знали, как с этим бороться. И только тогда, когда к маме приехала чисто случайно ее подруга, которая работала на станции переливания крови. И она ей сказала, успокойся, я тебе привезу. Она привезла ей тихо. Чтобы никто не знал, она привезла ей две ампулы иммуноглобулина. И вот когда мне укололи эти ампулы, все, у меня мгновенно все прекратилось, и больше у меня такого не возникало. Я не могла понять, что это такое. Далее. Уже во взрослом возрасте у меня обнаружили, что у меня, говорю, обсыпано просто все буквально папилломами. И мало того, что уже, а когда я приехала после института, эти папилломы пошли настолько, говорю, в атаку, они у меня стали оседать именно на руках. И мне пришлось резать вот эти попылом возле ногтей, вот возле ногтевого ложа. И вот пришлось в силу наших дураков-врачей в полном смысле, потому что, говорю, хирург был полным, полным отстоем. Сейчас этот отстой до сих пор работает за отделением хирургическим. Вот он мне назначал там физиотерапию. В результате этого мне пришлось удалить полфаланги, полкости фаланги, верхней пальцы. И у меня изуродован верхний палец. Это в результате действия наших хирургов, которые вот так вот. И я не знала, в чем причина. А сейчас я, конечно, прекрасно понимаю, что вот результат вот этих прививок, он все-таки ослабил иммунную систему. Что позволило, ну, не дало, конечно, болеть там, допустим, какими-то пневмониями. У меня никогда этого не было. Один раз я только переболела пневмонией, этого не было. А вот таким вот более сильным инфекциям то есть вирус папиллом он тоже против, это тоже противная вещь. И просто так она не будет садиться. Она есть у, у людей, конечно, есть у многих. Вот обращайте внимание на папиллома. Просто так она садиться не будет. И, и если есть предпосылки к тому, чтобы ей действовать, то этот вирус папилломы, конечно, может принести, он является причиной рака шейки матки. Вот здесь уже ничего не поделаешь. Поэтому, поэтому я могу сказать, что надо обращать внимание на такие вещи. Недавно я буквально ехала в маршрутке. Рядом со мной сидела девочка лет 14-15 и болтала по телефону. Но дети сейчас продвинуты, они все атомные, термоядерные уже. Она сидит, разговаривает по телефону, и вот она рассказывает своей подруге, нет, я прививки больше делать не буду. То ли сейчас разрешается им, то ли не разрешается им сейчас делать прививки, этого я не знаю. Она, значит, сказала так, что, говорит, мне укололи прививку, и я, говорит, вместо того, чтобы ехать со всеми на юг отдыхать, я, говорит, 25 градусов жары, говорит, я лежала с температурой 39, и мне ничем ее не могли сбить. Вот понимаете, но с другой стороны, с другой стороны, ей сделали хорошее дело, ей стимулили иммунитет, поднялась температура, и если температуру ничем не могли сбить, значит, действительно была причина. И это хорошо, потому что только при температуре свыше 39 градусов организм эффективно борется. Очень многие мамы, сейчас я делала видео по поводу, по поводу вот этой температуры, очень многие мамы, у нас, у нас с нашей медициной вот этого 20 века идет вот стабильная такая вот практика, что если температура, не дай бог только температуру, ее надо немедленно сбивать. Так вот, я помню свою маму, вот моя мама дала, давала любой температуре подержаться не менее суток, сутки, двое, и она добивалась того, что у меня температура потом падала. То есть после того, вот после, после вот тех вот случаев с глазами, конечно, у меня больше такого не попадалось, но вот потом мне доставили неприятности вот эти вот папилломы. И там действительно было очень неприятно. Но мне помогли, как говорится. Помог... Ну вот с одной стороны вот где-то помогли гинекологи, потому что э, ну с одной стороны они помогают, с другой стороны, понимаете, вот когда приходишь, говоришь что что делать, ну ты врач, понимаете, вот, ты врач. Я врач, поэтому они прекрасно понимают, что ну тут нужно уже сделать именно то, что нужно. И я просто уговорила их мне сделать то, что мне было нужно. А так мне никто ничего не собирался делать сколько я лежала Сколько я лежала в стационарах, сколько я лежала там, сям. мне никто ничего не собирался делать, никто не помогал. Пока я уже сама не задалась вопросом и сказала, все, это надо конкретно удалять. Папилома надо удалять, сейчас папиллома удаляются очень хорошо лазером, очень эффективно, я вообще очень довольна. Ну вот совершенно недавно я пришла <laughs> на очередной осмотр. Вы знаете, что еще самое, самое интересное? Когда ты приходишь... А быть на профилактический осмотр. А с чем вы пришли? Я говорю, ни с чем. Я ничем не болею. Говорю, мне нужно просто профилактический. А, ну ей, наверное, на работу надо. То есть, понимаете, настолько наша медицина уверена, что все больные, как тот, кто приходит к ним, это больные, что то, что я просто пришла себя проверить, свое женское здоровье, мне даже не поверили. А, ну это им на работу надо. То есть они сделали свои выводы. Это ей надо на работу. Ну да, надо было и туда заключение, но там заключение уже все в порядке, а я каждый год делаю вот такие обследования, каждый год делаю обследование щитовидной железы, обследование внутренних органов, печень, желудок, селезенка, почки обязательно, и каждый, день, и каждый год обследую свое женское здоровье, то есть так, чтобы год проходил. Если где-то что-то находится, то значит я делаю вот это вот значительно чаще, почаще, ну полгода. Полгода раз. Но проходить и контролировать надо обязательно. Я нашла совершенно случайно тоже по поводу прививок человека. Это Червонская, Галина Петровна. Видите, опять тоже с подсказочкой. Червонская фамилию помню, Галина Петровна не помню. Она вообще кандидат биологических наук, она вирусолог. Она занималась, она стояла у истоков создания, вакци... Вакци... у истоков вакцинации в нашем Советском Союзе. Это уже человек в возрасте, она очень грамотный специалист, она очень грамотная. И сейчас она участвует, представляете, человек, сейчас она участвует в антивакцинатурном движении. А, сейчас, как называют? как это называется? Анти... Да, антивакцинатурное движение. Она участвует сейчас в таком движении, вы представляете, она являлась тем, кто стоял у истоков, когда эти вакцины создавали, а сейчас она является тем, кто борется против применения вот этих вакцин. Потому что, еще раз говорю, все есть яд и все есть лекарства, то есть если это грамотно и употреблять ведь те же самые вакцины, можно использовать как оружие геноцида против населения. А вы сами знаете, что наше население сейчас катастрофически убивает. Почему? А вы попробуйте потом, докажите медицине, что это в результате прививки такое случилось. Мы сейчас вот пошли в медицину, мы пошли отстаивать диагноз. мы ему мужу поставили диагноз гипертонии, да еще ухудшение. Это специально, чтобы нас не положили вот... Ну, я просто решила, что нужно сделать операцию. И потом думаю, господи, слава богу, вы знаете, что они поставили этот диагноз... Почему я не залезла в интернет, и я когда посмотрела, сразу нарвалась на видео доктора, у которого 40 лет практики, лор-врач, у которого 40 лет практики. И он категорически сказал, я не рекомендую делать эту операцию, потому что потом вы будете ложиться на нож все чаще, чаще, чаще, чаще. И я вот села и говорю, все. Нас буквально отводило от этой операции. Вот вы знаете, что? Все-таки, смотрите, если вот вы что-то хотите сделать, вас отводит, отводит, отводит и отводит, вот подумайте все-таки, зайдите в интернет, послушайте. А дальше я послушала девочек, которая Ну, операция у моего мужа, как говорится, нос-то он у всех, у всех нос есть, и у девочек молодых, и у мужчин, и все. Вот и девочка, она также делала операцию по этому поводу. И вот она сказала, что с тех пор я все чаще и чаще начинаю делать эти операции. Я говорю, все, говорю все мы ничего не будем. Учитывая то, что я просто очень вижу активно, он принимает иммуномодуляторы, и у него, кстати, вот стимулан, э, стимунал э, стимулятор иммунитета, э, вот это Иваларовский стимунал я делала по поводу него видео, и вот он сейчас подпивает вот этот стимунал доза ему нужна уже меньше, чем таблетка, но у него вот этот стимунал очень активно удаляет вот эту всю гадость из носа. Это последствия 40-летнего курения. Да, вот таким вот образом у него разросла слизистая. И мы хотели убрать, потому что это гиперпластические процессы. И тут, оказывается, у него этот процесс все уходит, уходит, уходит, уходит. И я вот чувствую, что он спит нормально, и все. Вот она, вот стимуляция иммунитета. Обыкновенными, ну, обыкновенными растениями. Лиана – это уже очень мощный кошачий коготь – это очень мощное растение, которое прекрасно стимулирует ваш иммунитет. Дальше. Увижен, uh, увижен, uh, разработан препарат, называется он БИСК. Вы знаете, я купила его один раз в своей жизни. Нам хватило на всю нашу семью. Uh, в чем особенность этого препарата? Он был разработан против всех инфекций верхних дыхательных путей. Мы с тех пор... Мы пропили, наверное, капсулу по 20 или по 10, наверное. Ну, да ее и пить невозможно каждый раз, потому что она очень сильная, там очень сильная капсула. Но мы просто действительно заметили, что не я больше не болела. Я вообще забыла, когда я болела какими-то простудными заболеваниями. Для меня это уже просто вот уже прошел... это уже пройденный этап. Я уже просто поддерживаю свой иммунитет и все. А вот называется это так называемый иммуномодуляторы. а первый иммуномодулятор, с которым я столкнулась, это иммуномодулятор Vision Bihealthi. Bihealthi европейский стандарт. То, что я вам показывала, это был русский стандарт. Они сделали дешевый стандарт, и мне он очень не понравился. Он кислый, горький, желудок, желудок от него болит. А вот этот европейский стандарт, это витамин С с прополисом, сделан, да еще при применяются биотехнологии. Вот, и вот этот препарат для детей это просто это просто находка для детского иммунитета. А особенно, особенно, если все-таки вы сделали вакцину, если, если вы не можете избежать вакцины, если вакцинация требуется либо вам, либо вашим детям, тем более ребенок, вы представьте, ребенок, он только родился, он только появился на свет, ему уже сразу впитюривают кучу, инфе кучу инфекций в него внутренне. Наха, болей, Будешь жить и будешь по жизни находить в наши выкидыши Рокфеллера, это в аптеке, вот. Нет, такого не будет, конечно, маленьких детей однозначно. Ну, сейчас же у нас вот как бы не практикуют домашние роды. Вы знаете, никто сейчас не против, вы можете спокойно заплатить и родить дома. Сейчас, я думаю, что сейчас медицина настолько вот все понимают, что надо хапать, что сейчас может быть даже, может быть даже такое, потому что сколько по скорой принимали роды, мы ездили... Мы ездили с мамой по скорой, мы принимали роды в скорой, прямо в скорой, а чтобы вызывают перевозку роженицы. Она бам и начинает рожать в машине. Ну и что мы будем? Сидеть на нее смотреть? Мы принимали роды, я принимала роды, я видела, как принимаются роды. <как> Мама принимала в машине. И нормально, нормально ребенок родился. <смех> То есть в роддом мы уже приехали с мамой и с ребенком. Вот. так что вот такое вот бывает. Но дело в том, что в роддоме без вашего ведома могут впендюрить ребенка сразу инфекция, сразу вот эту гадость, и а, поэтому так, что-то вот я еще... А, ну про вот этого Руденко я обязательно поставлю вам видео внизу в описании. Я обязательно поставлю вам ссылочку на лекции, на все лекции Червонской. Выбирайте любую, у нее двухчасовая великолепная лекция. Я первый раз, когда послушала... Вы знаете, я могу сказать так, что когда из мединститута мы выходили с дипломами, мы настолько верили всему тому, что, там, что вот для того, чтобы мне убедиться в том, что вакцина это вред, мне понадобилось ну это буквально, наверное, лет 10 или 15 назад, нет, лет 10 назад я уже поняла, что я встретилась со своей ученицей, я преподавала, я встретилась со своей ученицей, и вот она мне показала мальчика, а мальчик немножко с психическими отклонениями. Я сразу говорю, а что случилось такое? И она мне говорит, вакцина против полиомиелита. Вы знаете, даже тогда я, не... я как-то так отнеслась к этому, знаете, так вот с недоверием, я все-таки врач, и вот когда вот сейчас вот здесь вот я послушала червонскую, когда вот это вот все начало копать, вот эти все, вот это все все начали копать, я поняла, что действительно эти вакцины, они являются очень мощным оружием. Потому что если ты хочешь что-то сделать, зарази ребенка. И ребёнок, а вы сейчас знаете прекрасно, чем у нас занимаются. Особенно медицина сейчас у нас стала просто омерзительной. Мы совершенно буквально недавно ездили с мужем по поводу медицины. Мы раскрыта полностью. И вот, а, ему нужно было поднимать тромбоциты. А мы съездили, я говорю, мы поднимем другую тему. Я Говорю, вот по аллергии. И она нам вот это, вот это надо, вот коагулограмму. Я говорю, вы знаете, коагулограмму. Вот 600 рублей. Вы знаете, я просто сейчас такого мнения, что я вообще не буду платить ни копейки этой медицины то за что они берут вот эту кагулограмму, у меня муж говорит тихо спокойно что ему нужно что ему нужно э, эту ему нужно э, ему сейчас вернее ничего вы извините просто кошка начинает беспокоиться я вот как-то вот и прерваться не хочется потому что уже долго времени вот надо сходить все-таки Только пришлось прерваться, и выгнать не выгнала и прервала. Сбила в смысле, просто сбила смысле. Так, о чем мы говорили? Ну, вот мы говорили про эти вакцины. И вот я посмотрела на Руденко, я посмотрела, он действительно там в этом видео показывает, что с ним сделали. То есть, неважно, делал ты, не делал ты, раз ты поступил туда в армию, я про Руденко говорю, то, значит, тебе нужно вакцины ему за два дня впаяли 14 вакцин вот объясните мне какая иммунная система это будет? и вообще где логика вас хотят лечить или вас хотят поиметь ну и вот теперь я хочу э, сказать по поводу того что э, по поводу того стоит ли делать вакцины или не стоит первое у вакцин есть противопоказания вы сразу ищите официальные документы на которую у вас может быть вакци... противопоказание для делания вакцины. Все, это откладывается, откладывается, откладывается. Во-вторых, если можно применить небольшую-маленькую хитрость это аллергия. Зафиксируйте где-то, что, естественно, аллергия у любого человека, у любого ТС можно зафиксируйте где-то, что у вас есть аллергический статус, или аллергия ну, допустим, сезонные аллергии и все такое прочее. Да, она поможет. А, вот это вот все дело поможет. Просто когда с меня потребовали <laughs> пройти вакцинацию, я пришла и говорю, ты мне, говорю, можешь уколоть, но если я сейчас дам анафилактический шок, а я его могу дать. У меня есть аллергия, к сожалению, говорю, это так, я, я просто сказала, у меня есть аллергия, я говорю, я тебя посажу. Это бы... И вы знаете... Все, ко мне не было никаких претензий. Все, не-не-не-не-не, нет, я говорю, пиши отвод, медотвод от прививок и все. Вам дают медотвод. Постарайтесь попасть в этот медотвод. Поверьте мне, прививки это не то, что нужно, жизненно необходимо вашему ребенку. Сейчас уберегите вашего ребенка вообще от каких бы то ни было прививок. Потому что это очень плохая идея в наше время, когда такая омерзительная пища. Когда продукты полное дерьмо, в наше время, когда нас э, гнобят вот этими микроволновыми печами, как говорят, создают нам эти микроволновые печи, когда... На нас воздействуют э, какими-то излучениями. Мы не можем понять, вот это, пришло, это э, пришла эта мобильная связь, сейчас вот это 5G связь, не дай бог, будут вводить. Это уже все, это микроволновка. То есть вся Земля погрузится в микроволновку. О, будет нормально, да? А микроволновки вообще изобрели для разогрева ядерного топлива. Вот это будет замечательно. Но я почему-то думаю, что будет все-таки противодействие, потому что уже многие бьют тревогу, птицы погибают от этого 5G, они начинают включать этот 5G, птицы погибают и все прочее. Даже самая биометрия, она могла бы приносить пользу, могла бы, но это в руках желающих добра людям. А, извините меня, когда у нас в руках стоят бандиты у власти, посмотрите канал Светлана Вислабука, и все не было в шоке. От того, что она сказала, ее дети в кадетском корпусе, кадеты, кадетов там насилуют, там пидорасят и так далее, психотропы дают детям, все, у нас уже начали, если уже кадетам дают психотропы, то о чем уже говорить? это ее видео, что она вот она, ее сына заставили стать на колени перед всеми, потому что она идет против этой коррупции, против всей этой грязи. И вот она сказала, что, говорит, мы детям дают психотропы, двое детей сбежали из этого кадетского корпуса, все это замалчивается, что пидорасит там этих детей. И весь, весь этот ужас, что, говорит, просто там говорит, находятся те, кто не имеет права вообще работать с людьми. И вообще сейчас, конечно, я смотрю, что в руководящие, вообще, даже на самых гнилых предприятиях, в руководящие органы, или отстаивают тех людей, которые психически неполноценны. То есть у нас поменялись моральные нормы, у нас поменял. То есть если ты неадекват, если ты вот такой, то это считается нормальным. И наоборот, если ты адекватный, разумный человек, правильно, мудро мыслишь, ты не нужен этой системе. Ну и не надо, в таком случае эта система не нужна нам. Уважаемые товарищи, я знаю, что у меня подписчики очень умные люди, я очень рада, очень рада, что мне стали звонить врачи, и она сказала, что, говорит, мне, а я еще просто поинтересовала, я говорю, скажите, откуда, ну вы мои видео, она, нет, мне про вас сказали, и человек звонил из Москвы, я в Москве бываю редко, мне предлагали работать там, вы знаете, я отказалась, и когда я от нее услышала такие вещи, я вот, я просто вот спиной почувствовала, что мне вообще с этим городом связываться не стоит. Вот, поэтому посмотрите вот это видео «Руденко». Он стер мои записи, он стер то, что я написала ему, что так и так тебя заразили. Ну, видимо, там же, естественно, это все читают. Блог он делает не просто так, он же там рекламирует. Вот смотрите, я скажу вам, как попасть. Они действительно делают как бы приманку. Приезжайте к нам вот, приезжайте к нам в США и так далее. А вы посмотрите канал Вдумчиво обо всем. Этот канал ведет Назар Илишев. По-моему, он казах, по-моему, он сказал. Я вообще, я просто поражаюсь, насколько парень молодой. Ребята, ну там такая мудрость уже древнего старика. Вот мне кажется, все-таки сущность туда попала очень серьезная. Я с большим, с огромным удовольствием смотрю его видео об Америке, я с огромным удовольствием смотрю видео Вега Бонд об Америке, что он действительно сказал, что вот эта эмиграция в США из России, из СССР тогда они уехали, когда начали 90-е, она говорит, просто сломала мне жизнь, говорит, я 40 лет, и в общем-то у меня не устроена жизнь, вот он приехал все-таки сюда... И несмотря ни на что, он даже, он и здесь ему устроили россияне, он говорит, я вообще не понимаю, мол, как так можно, но ну, вообще я считаю так, что изливать душу вот сюда в экран, неизвестно кто будет смотреть, в эту душу все равно насрут, поэтому все-таки изливать душу надо знать кому, ни в коем случае нельзя все свои сокровенные мысли выкладывать на телевизионный экран, либо выкладывать вот в такой, в общий доступ, и, и, в общем-то, потому что у меня, кстати, большая просьба всех тех, кто хочет попиариться на моем канале. Значит, не надо писать мне под видео какие-то свои теории, потому что сейчас иногда я открываю, не часто, иногда я открываю, и там вот такая кандидатская о том, как надо чистить зубы, что я все неправильно говорю, что зубы надо чистить только вечером, а с утра их надо только полоскать, и то, только в 5 часов прополоскать правую сторону, в 6 часов влево. Я, конечно, утрирую, но там вот так было расписано, я просто заблокировала этого человека, потому что я понимаю, что этот человек психически неадекватен. Так вот, уважаемые их немного на канале по крайней мере я баню да я блокирую людей но я немного я немногих блокирую когда люди конкретно уже начинают мне вот да ты тут придираться к моим словам вы знаете когда вы начнете делать видео вот сейчас у меня страшно болит голова потому что я волнуюсь я делаю говорю, я волнуюсь потому что я хочу донести до вас то что я хочу вам сказать и это действительно очень болезненная тема, слава богу, она сейчас нас не касается. Вот. Но ваш выход только один, если все-таки вашему ребенку или вам сделали прививку, и у вас какие-то пошли... Сейчас, в общем, в доступе есть иммуномодуляторы, да даже то же самое ВИТОМ. Он прекрасно помогает при всех этих заболеваниях. Если вам, вас заразили особо опасной инфекции, вот эта прививка, и вы почувствовали, что ребенок пошел то давайте витом, только витом надо дать, там почти 100 грамм надо дать одновременно. Да, все в дозах. Если вот, допустим, витом я пью, но ну, я пью пакетик 5 пятиграммовый, я его на три раза просто разделяю, вот этого пакетика, потому что один, один пакетик выпить сразу за один раз, мне многовато. У меня сразу начинаются запоры, у меня сразу начинается проблема после этого. А вот так вот подпивать, я, допустим, один пакетик, три дня пропила этот пакетик, и все. Я даже не помню, болею, я сейчас не болею, я сейчас не знаю. Такого у меня, в общем-то, нет. Вот, поэтому спасибо за ваше внимание. Я вас предупредила, уважаемые товарищи. Уважаемые зрители, уважаемые фрики, фейки. Э, ну, слава богу, фриков нет на моем канале. Э, уважаемые те 35-рублевые комментаторы, которые пишут комментарии за 35 рублей. Ой, ну и фуфло, ой, ну и, и так далее. Ну, вы знаете, ну я не знаю, если вашим заказчикам хочется тратить э, деньги впустую, но я же просто вас забаню, понимаете? Вы пишете, я все равно вас забаню. И также я обращаюсь к тем людям, которые просят моих консультаций, видеоконсультаций. Уважаемые товарищи, если нужно, не пишите где-то вот внизу, там под каким-то вот комментарием там, в самом низу, ай-яй-яй. Напишите мне вверху ваши комментарии, потому что вниз, ну вниз я не, не буду уже часто уже ходить вниз и, и искать там все комментарии. Вы пишите свои просьбы вверху, потому что вверху я просматриваю все комментарии, но я же не могу каждый день сидеть или стать там по тысяче комментариев. Вот. Поэтому, если, потому что я могу увидеть, и даже вот ваши имейлы, они иногда в спамы попадают. Они иногда попадают в спам И вот когда я захожу в спам, я аж обалдеваю. А там стоит вот просьба о консультации и стоит, ну, в спаме. Уходит в спам. Либо на проверку уходит комментарий, причем они не извещают как-то там и все прочее. Еще мои видео оказываются дизлайк. Не дизлайкуют, а исчезают. Исчезают лайки с моего видео. То есть вот девушка мне написала, что жаль, что я ставлю лайк, а ваш лайк исчезает. Вот, поэтому, уважаемые комментаторы, лайкайте и пишите хотя бы 2-3 слова. Опять лайкайте, пишите 2-3 слова. Если они лайк уберут, то, по крайней мере, комментарии то они не уберут, по крайней мере, чтобы мы видели. Оставляйте комментарии, оставляйте комментарии по делу, безо всякого. вот Это будет намного лучше, и я вас быстрее увижу. Всем большое спасибо за внимание. Я очень рада, что у меня такая грамотная аудитория. И вообще я посмотрела по статистики своего канала я посмотрел на аудиторию вот вы все там 6 6600 человек но ну, чуть больше уже сейчас у нас это вас официальных вы 18 процентов из тех кто меня смотрит 82 процента меня смотрят неофициально и причем смотрят коммента комментируют и все прочее не не подписано. их подписчиков не вижу вот поэтому смотрят меня больше 30 тысяч человек причем смотрят регулярно значит все-таки мое мнение кому-то нужно еще если у вас есть какие-то вопросы задавайте их в наших медицинских консультациях на стене вконтакте э, мы э, консультируем абсолютно бесплатно в личку не пишите либо мы работаем в личке через донат поэтому я сразу автоматически удалю и все я даже не буду больше писать потому что зачем сколько раз можно писать и все все равно пишут в личку, пишут в личку, а вдруг вот я в на халявку пролечу, не пролетите вы в на халявку, если даже медики звонят, спрашивают и платят э, за то, что даже вот донаты дают, причем немалые донаты, я просто была удивлена, что меня медик, медик попросил про консультацию, причем моего возраста. Это для меня было просто шоком. Мне очень жалко девочку. Ну, ну, ну, это я просто так называю девочку. Она почти моего возраста. Мне очень жалко ее, потому что вот там действительно, конечно же, проблема. Вот. Пишите, чем сможем, поможем. Не исчезайте, не пропадайте. Вот, Ну и, соответственно, конечно, <смех> не наглейте, но это не к вам относится, это относится к тем слушателям, кто заходит сюда первые, ну, может быть, так, периодически, иногда, а может быть, и случайно. Не наглейте, не надо наглеть, мы всегда с благодарностью, мы всегда всем отвечаем, но, знаете, правила приличия. Все, спасибо вам большое, я рада, что вы у меня есть. И еще, кстати, спасибо вам за ваши просмотры. Вы видите, я монетизировала канал. Безусловно, каждый вот, ну у кого кто-то хочет дать, кто-то не хочет дать, дать донаты там, допустим, не надо. Вы видите, канал монетизирован, реклама идет 30 секунд. Это та, которую можно пропустить, та, которая без пропуска там. Реклама идет всего лишь несколько, ну максимум одна полторы минуты. Но найдите вы время и пусть пройдет эта реклама. Это будет самый лучший, самая лучшая благодарность для меня. Потому что вам ничего давать не надо. Ну, вы дали этой рекламе, она прошла 30 секунд. Ведь они платят-то за просмотр рекламы. Вот, вот это и будет ваша помощь мне. Вот я как-то увидела у одного блогера, он действительно сделал прямо видео, потому что, говорит, спасибо вам большое. Но, говорит, не надо мне никаких донатов, просто... Не выключайте рекламу. Там, где пропустить, дайте, пусть она дойдет до конца. Там, где можно ее, там, допустим, обойти или где-то, пусть реклама пройдет, пусть рекламный брок пройдет. Ну, выключите звук, да и все. И я сейчас так и делаю на тех каналах, на которые я подписана. Все, я вижу, что человек монетизирует. Вы сами понимаете, что нам всем надо кушать, и всем нужны деньги. Сейчас, к сожалению, все зависит от денег. Вот. Поэтому это самый лучший донат. Надо было мне, конечно, сказать об этом в начале, ну вот говорю в конце, может кто-то и дослушает. Ну, в следующий раз, конечно, сделаю в начале. У меня будет очень важное следующее видео, потому что далее мне задали вопрос. Когда я на него ответила, то открылся такой огромный пласт информации, которым мне обязательно должна поделиться. Это видео будет по поводу осторожно кальций. Поверьте, девочки, микроэлемент кальций может быть очень опасен.